Здравствуйте, дорогие зрители канала «Заметки нумизмата». Сегодня еще поговорим на такую злободневную тему, как подделка донативных монет Российской империи, памятных монет. И, наверное, начнем разговор с, пожалуй, самой проблемной в этом смысле монеты, рубля 1859 года, памятник Николаю Первому на коне в Петербурге. Ну, иногда простоично называемым рубль-конь. Одна из первых ранних памятных монет Российской империи и, к сожалению, пожалуй, наиболее подделываемая. Подделки есть очень высокого качества исполнения, есть и дешевые сувениры. Сувениры, конечно, отличить намного проще, то что касается качественных подделок, здесь бывают ошибаются и опытные коллекционеры. Тем более, что подделки гримируются под монеты, побывавшие в обращении, неаккуратно хранившиеся, их иногда умышленно царапают, бьют, мажут грязью, делают все, что угодно для того, чтобы состарить монету, придать ей вид, действительно потрепанный жизнью. И, конечно же, определенную роль в уязвимости данной монеты играет используемая при ее производстве вариант гурта, гладкий гурт, хотя для специалистов именно этот хорошо отполированный кружок является, может быть, одним из показателей подлинности, а как раз подделки выдают себя неаккуратным исполнением, казалось бы, такой простой вещи, как гурт без надписи. И вот перед вами как раз две монеты, одна из которых Высококачественная подделка данной монеты и по стороне с самим памятником они почти неотличимы. Можно легко обмануться. Но обратите внимание на некоторые моменты, которые иногда упускаются из виду при выборе монеты. В защищенных участках, ну, в данном случае ободковая надпись, надписи заходящие на поле монеты как раз с датой памятника, хорошо виднеется яркий блеск защищенного чеканного поля монеты, в то время как сама монета немножко потерта, почищена, ну то есть пережила определенную монетную свою судьбу. И на подделке наоборот, все места между закрытыми участками, замазаны грязью, чтобы скрыть характерное шершавое неровное поле, свойственное для поддельной монеты. Вот такая, казалось бы, небольшая мелочь, показывать там, где подделка, а где оригинал. Итак, смотрим теперь портретную сторону, опять же увидим яркий блеск в защищенных участках подлинной монеты, и закрытой грязью, участки между надписью монете поддельной. Шершава самого поля, конечно же, немножко выдает подделку. Не совсем точное изображение прядей и волос, но все это хорошо видно только при большом увеличении. Поэтому будьте осторожны, аккуратны при покупке донативных монет. Очень опасно покупать их по картинкам в интернете. Лучше, конечно, монету увидеть, подержать в руках, поговорить со специалистом, может быть, пригласить специалиста на сделку, и тогда вы в значительной степени защитите себя от покупки подделки. Защищайте себя, набирайте знаний, подписывайтесь на канал «Заметки нумизмата», где увидите еще много интересных видеорепортажей. Удачи вам!